Центр парикмахерского искусства Art Point Classic – ведущая школа современных парикмахерских технологий. Преподаватели и выпускники центра – победители чемпионатов. Диплом о профессиональном образовании, полученный в нашем центре – это гарантия трудоустройства.